Я ему дала, что, секс, а ты сама хотела, но я была не против. Я у тебя спрашиваю, ты захочешь?